Так, ребят, отец, пока я ездил за электродами и за отрезными дисками для болгарки, смотрите, что сделал. Столб к нему приварил, ну, это не смотрите, это масса, чтобы была. Вот такой вот уголок на круглый столб и до самого верха. Также сверху вварил перемычку и по этой стороне сделал то же самое, также приварил к столбу уголок. То мы этим сделали таким образом у нас получилась p образная рамка с прямыми углами к который мы сейчас уже и будем варить саму калитку. С этой стороны будут петли, с этой стороны будет притвор и, собственно, сам замок. Для чего перекладины? Для того, чтобы все это было как можно жестче и столбы вот так вот у нас по весне не разъехали, чтобы дверь сама там не открылась и так далее и тому подобного. Или, наоборот, чтобы они не сжались и все это не заклинило, не заблокировало. Обязательно сверху перемычка и вот так вот мы сделали нашу калитку. Основание подготовлено, интересного здесь ничего не было, поэтому мы, собственно, и не снимали ничего сейчас начнем варить рамку но перед этим нужно что сделать пообедать ребят начинаем варить калитку получается она вот такая здоровенная Чуть больше метра шириной, 105,5-190 длиной, выставили, все выровняли, две площадки, ту и эту, с помощью уровня выровняли, с рулеткой промерили диагонали, все идеально, и сейчас начинаем варить. А приобрести такой инструмент, либо любой другой электроинструмент от компании Ресанта, вихрь и хутор, вы можете, перейдя по ссылочке в закрепленном комментарии. небольших точечки. Сильнее проваривать не надо. Пока что просто привариваем временно, чтобы после этого проверить еще раз в диагонали. И только после этого уже можно обваривать нормально. Напомню, у нас полтора миллиметра толщиной Очень тонкостенная И достаточно проблематично все это приваривать Когда ты не профессионал Да, когда ты не профессионал Мы, любители, никогда таким сварным ремеслом не занимались На продажу людям за деньги это никогда не делаем Только для себя вот так Балуемся и какие такие вот мелкие детали делаем Все, прихватили и теперь проверяем проверяем сколько у нас получается 217 и теперь вторую сторону 217 2 критично 2 миллиметра или в пределах нормы это пределах допуска. короче 2 миллиметра но это там может чуть отрезали чуть положили короче нам сойдет все провариваем я вам немножечко ребят поснимаю. так сказать мамин блок как дела олег александрович шикарно у нас <Что>? <Во>. саша в беседке мы варим калитку Снимаем. Сейчас посмотрим, что Саша делает. Саш, ты что делаешь? Смазать. Замок. Это замок в калитку. Вот, и Переделал, да? Да, язычок перевернули. Сейчас, наверное, смазки еще добавим сюда. Сразу уже, чтобы потом не раскрывать, да? Да, само собой. Искать Давай. итак варили две перекладины они у нас будут держать ручку нашу и усилением калитки являться сейчас сверху разметили замок прорезали с помощью болгарки два реза но горизонтально мы их не прорежем болгаркой поэтому берем сварку врубаем максимум тока и прожигаем дырку здесь нам аккуратность не важна, это все прикроется декоративными планками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 такое отверстие получается достаточно аккуратно супер и сразу все начинает капелька металла две капельки чуть перемеряем замок и понимаем что вот это вот место надо чуть больше ноги ну, поэтому так ребят сейчас я Ксюша занята у нас. Покажу вам, что делают мальчишки. Мальчишки у нас делают уже сваренные, а, так сказать, рамка для калитки. Сейчас они пока на данный момент просто примеряем. Вот это сама рамочка для калитки. И таким образом мы ее выставим, сделаем равномерный зазор и будем приваривать петли. Ребята, отрезали два кусочка проволоки по 5 мм. И с помощью сварных уголков сейчас будем фиксировать нашу калитку в подготовленном проеме. Вставляем, фиксируем магнитом снизу мы сейчас подкорректируем я думал то что таким образом мы плоскость выравниваем и зазор даем так теперь потеряли другую зазорную штуку так петли мы взяли вот такие капельки и они внутри без шарика То есть у них за счет вот этого центрального кольца происходит вращение Это не подшипник, это просто колечко хватили петлю на несколько точек верхнюю сейчас делаем все то же самое с нижней когда варите петли пап покажи разъедини у вас вот это штырь должен быть на калитке чтобы вы калитку могли вверх снять то есть петлю как надо правильно варить наоборот это на ой штырь да на объяснял штырь на воротине а дырявая на на а для того, чтобы вас не украли калитку, одну вот это, вверх кстати, одну, одну вниз. Вверх варим, другую вниз. Но мы варим, чтобы можно было снимать. Да. Почему? Потому что ее все равно не снимешь, пока не откроешь наш замок. Здесь, кстати, вот такое вот отверстие. Нет, ну, просто сделаем хитрый приблуд. всегда ну, варим, варим и чтобы вверх ее не, не снять. Вот какой умный батя, я бы не догадался. Варим то же самое вниз. Дай бог, чтобы я прожил. Первый тест-драйв. Убираем магнутые кирпичи. Так, калитка у нас по-прежнему висит на петлях. Что мы успели сделать? Мы вырезали один прямоугольничек вот так наверх и побольше прямоугольник приварили вот сюда. Сюда вварили кусочек арматуры, чтобы у нас уголок вот этот не сжался, когда мы будем стягивать через вот эти два отверстия нашу ручку и прожгли вот так сваркой отверстие в этой пластине. Не смотрите то, что они неаккуратные, потом, когда поставим ручку, все это прикроется. Получается, что вот отсюда, с той стороны будет лист металла, отсюда и отсюда будет доступ к замку, чтобы он продувался, проветривался, там влага не скапливалась, а отсюда все закроется металлом. Здесь уже вот его закрепили и режем ответное отверстие. Но, как видите, у нас уголок приварен и не хватает все равно глубины, чтобы замок на ключ закрылся надо, то есть туда глубже попробовать проварить хотя бы сваркой. Не знаю, сейчас попробуем. Получится, не получится, потому что у нас на два оборота не закрывается замок вот этот нижний, только на один, а, вернее, на полтора и ключ не достается. Хотелось бы, чтобы на два закрывалось все-таки. Ну что, пробуем. И кстати. Вот эти вот петли, они на подшипниках на самом деле. Я ошибся, а отец повнимательнее разглядел. Там внутри вот этой обоймы маленькие-маленькие-маленькие шарики. Вот такая вот конструкция. Достаточно, кстати, плавная, тихая. Посмотрим, как покажет себя в эксплуатации. Ну, а Абаси тем временем пытается там дырень прожечь. Палим электроды и пытаемся, надеемся, получить дырку в стенной трубе. Было бы еще напряжение хорошее. Ну, извините, мы в СНТ, а не у тебя дома. А, сверху шипит, значит, дырка уже есть какая-то где-то. О, о, смотрите, как все пылает. как удобно уголком зафиксировали дверь приварили ограничитель в плоскости сейчас откроем дверь и обрежем обрежем все лишнее а уголок у нас дверь выстрел ровно как нам надо класс да. супер да. что мастер тестируйте а ну, вон это примастерите мастер <laughs> открывается как ты просил на 180 градусов больше на если численно, потом столбик ага. и закрывается соответственно. соответственно короче здесь получилось вот так замок закрывается да а давай покажу прям вставляем ключик замок раз, оборот Два оборота вынимаем. Все, все закрыто. С обратной стороны, естественно, есть такая вот штучка, за которую мы раз и два с открыли. Все, супер. Осталось только повернуть ручку и калитка открыта. Что еще сделали? Дополнительно? дополнительно сделали здесь такой вот упор, чтобы в закрытом состоянии ее вверх нельзя было поднять и снять, соответственно, с петель с самих. И по этой стороне с помощью уголков я уже показал, сделали два вот таких ограничителя. Они э, ровно до середины трубы, чтобы об них не спотыкаться, их не задевать. На них потом оденем какую-нибудь резиновую штучку, либо изоленту и просто обмотаем, чтобы закрываем, вот этого удара у нас не было. То есть ограничитель нужно сделать мягеньким, желательно силиконовым шлангом. Ну и собственно все, с этой стороны я вам уже показал. Здесь вот сбоку чуть-чуть механизм замка просматриваться будет, но это чтобы там не конденсировало ничего, и снизу, если осадки попадут, все будет вытекать. Сейчас здесь после покраски все вот это прикроется ручкой, и будет все очень аккуратненько. Да, а, да, покажем. А там у тебя вот это надо снимать. Иди, а, да. Ну Не покажем, пап. давай с этой, стороны, с этой стороны покажем Не покажем с этой стороны А с этой стороны все красиво, да е-мое Короче, эти две перекладины Они мало того, что служат усилением В центре нашей калитки, они еще служат Закладными для того, чтобы вот в эти отверстия Ручки закрепить Отверстия мы уже сделали сквозные И верхние, и нижние И я думаю, диагональ Тоже будет хорошо держать Зазоры везде большие Сверху над калиткой тоже расстояние сделали большое Чтобы спокойно и длинномеры затаскивать И ширина огромная Чтобы с сумками, с пакетами заходить Короче и Что мусор вывозить. делать? С мусор вывозить. Именно так Этим тоже можно теперь заниматься Вот теперь единственный вопрос по поводу вот этих петель Будут ли долго жить эти подшипники Ну подписывайтесь, следите за жизнью этих подшипников Мы обязательно вам расскажем, если они сломаются Также не забывайте переходить В закрепленный комментарий Именно там я оставлю вам ссылочку На инструмент, которым мы пользовались Чтобы все это построить Что за молодец Сжег почти все, что было Показывайте пальцем Короче Пока Делали Одну калитку Какую это там? Смотрите, тут как мало стало Совсем чуть-чуть. Там в основном трава внизу. Ну, я вот так Ну, понятно. А я ты... Потому что мне нужна будет от листва. Да, он ты прям с листвой покидал. Тут листвы ты нагребешь уж еще. Ну, я листвую тоже, конечно, нагребу туда. Но я просто, видишь, я только дошла до сюда. Но, та... куча. но там куча. Ну, там уже чистота и порядок. Вам, конечно, на камеру это все плохо видно. Но поверьте на слово. Выглядит все гораздо, гораздо просто симпатичнее. Да, мы уже показывали, кто не видел смотрите, у нас сезон начался, снимаем многость, выкладываем часто все для вас, а я смотрите, для меня специально оградили, чтобы я не топтался вот я прям ровно тут топтался она так, мне кажется, погибла а ты еще вообще просто ее добил а давай ты пойдешь красить, а я жечь нет она отправляет меня красить а я не хочу красить калитку. Но надо красить калитку. Через полчаса. Но все-таки не хочешь пойти покрасить? Короче, ребят, надо идти снимать замок с калитки. Чтобы все хорошенечко прокрасить. И как-то ее проволочка фиксировать, чтобы ночью ее не мотало влево-вправо. Пойдемте. А? Ты снимал калитку? Конечно, я все показал, что мы сделали. В общем, Ну, Ксюшка сегодня целый день, короче, вот этим занимается, мы чуть-чуть поснимали, я думаю, вы поняли, что она вообще с самого утра и до самого вечера тут была в занятостях. Да, большой огонь не разведешь, вот в бочке в одной аккуратно жгем. Вокруг все расчищено, земля голая, чтобы, если что-то вылетело, ничего не загорелось. И ветер сильный, поэтому вот здесь вот среди деревьев, вот оставшихся, стоим. Здесь более-менее э, штиль. А если жечь, где мы до этого жгли, вот за этим баком, там прям вообще на полянке на этой сильно ветер дует. Здесь нормально, терпимо, но большой огонь тоже не разводим. В пределах разумного, короче. Все как всегда. Аккуратно, с толком, с чувством, с расстановкой. Ну и деревце жалко, конечно, да. И это, и вот это. Пошли красить калитку.